Я сейчас хотела покачаться на качале видела видела вот железку, я ее не заметила, мне сюда как заехали, Алис, мы красно тут? <свистит> <свистит> больно. А что она низко? Ой, Ой. во скорее одна упала. Клади вот сюда. В общем, не больно, у меня Вова тут, главное, чтобы не остались следы. Лава, а болячка. Да, болячка у меня тут. Друзья, сейчас вам покажу двухместный номер, вот, может быть, кому пригодится, смотрите. Так, заходим. Холодильничек, вешалочка, шкафчик, кондиционер работает. Валная комната. Тоже все идеально, чисто, прям красота. Любо дорого посмотреть. Так. Столик. Комодик, телевизор. Кстати, телевизор большой. Обычно всегда ставят такие малюсенькие прям. Здесь сплит система. И вот так, смотрите. Вообще все очень аккуратненько, чистенько. Вот такой номер. Покажу сейчас вам еще один номер. Номер 8. Посмотрите, выходите, у вас вид на море красиво на, на море и на горы. Так, заходим. Здесь у нас диванчик, можно он раскладывается, можно для двоих как. Так, кровать, столик, полочки, зеркало. Зеркало, кстати, везде есть зеркало. Стой, долюйся. Телевизор на стене. Видите, постельные какие приятные тона, все вообще прям здорово. Здесь у нас столик, чайничек, холодильник. Здесь можно что-нибудь убирать, шкафчик. Запасные одеялка там, если вам будет холодно. Но я думаю, летом навряд ли одеялом будем пользоваться. Ванная комната. Вот цвет, как наш, черно-белый. Все идеально чистенько. Принадлежности дают. Шампунька, гель, мыло. О, Здесь какая большая прям. Прям совсем большая душевая. Так, и полотенечки где-то я не увидела. Коврики. Ну полотенцы, кстати, да, вот полотенцы. Душечки вот так выглядят. Сплит-система. В общем, мне очень нравится, уютненько. И самое главное, что нет запаха никакого совершенно. Очень свежо пахнет. Дальше сразу задрожали, мыши в Нарядила девчонок я опять костюму. Так как вот дождик прошел, я решила одеть костюмчики. Ну как раз таки не прогадала, потому что прохладненько. Так что лаки чай у нас выручил. Вот, вы тоже можете на их сайте заказать такие костюмчики. Только Алиса уже вымазала. Алиса, поверни заодно, покажи, как ты вымазала. Она наезжала на лужу, видите, что надела? нагазовала. Это же мясок. Да. Костюмчики супер, прям вообще в восторге. Мы зашли поужинать, девчоночка у меня кушают, машинечка кушает. Вот наша еда, что-что мы Мама, заказали. Мама, а, а еще вот такую штучку ням-нямку. Насколько все вышло? На 840 рублей вот это вот все вышло. Ну, как бы нормально, много чего взяли. Как вы думаете, что мы тут сидим? Ну, подумайте, подумайте. Откр... Мы хотим. Открой телевизор. В общем, мы хотим послушать музычку, а тут вот, видите, настраивают, настраивают, но очень долго. Вообще никого нету. Мы уже успели покушать. Мы успели поужинать. А они и все молчат. Но, вот я, это... но я их предупредила, замерзнем, сразу домой пойдем. и Вот это вот. Прием-прием да да да да да да да да да да да да да да да да Только услышали да да это кто-то домой идет. Кто-то стучится а в дом пьяный Я пришел. Пьяный муж домой пришел. Пьяный домой вернулась. Вот в этот столб. Вада вот этот стол понравился. Вот как тебе музыка? Шик. Музыка шик. шик. А это? А это лучше? О! Он и так умеет даже. Типа танцует Машей. Радостями живим. Род живим. Сила. Последний заход в море, в как Но, давай. Давай, давай. давай. Ты. давай, давай. Там мужики лохой дахают, холодно говорят. Холодно. Алиса, и не погони воду. Ма, там холодно. А там холодно. Алиса, ну иди, иди, иди, иди. Там вода холодная, иди. Ай, трусиха Ай, трусиха, моя маменька Пойдешь? Ой, я а Машу? Маш, иди Ой, трусишка Машка Мама, она не холодная Не холодная? Капельку Капельку, да это что, у нас Влад падает, что ли, я не поняла? Да я знаю, что к маме. Трустишка наша. Маме плывем, плывем. Ой, молодец, ай, умница. Ну ч? Ну ч? Класс? Да, Маш? Классно было? Здесь вот песочек уже! Да? Там камера а здесь тоже есть. Круто! Мама, да. какие камушки? Смотрите, Алиса, какие камушки нашла. Белые даже. Да. А что, к папе хочешь? Покричи. Ну иди, иди. иди. Мой, Катя, смотри. Пошла, пошла. Давай, давай, Лиз. Греби, греби, греби. Там глубоко, Лиза плывет. Молодец. Молодец. все друзья мы уезжаем домой до свидания как тибильский подъем хорошего помаленьку чтобы не надоедало вот спасибо этой гостинице поедем и обратно цветочками видите возвращаемся друзья забрала Влада руль села сама за руль чтобы почувствовать крымский мост я вот еду, и прям вот схватилась за руль, и вот смотрю и по сторонам, любую из совсем ощущение другое. Когда сидишь сзади, это не то, когда ты сама рулишь, и вот надо, сейчас надо обогнать. Вот, вот эту вот, копеечку надо обогнать, вот, чтобы вам все красоты показать. Вот. так что вот так, вот посмотрите, вот она, арочка, которая самая такая вот а уже? Да. Я, я быстро езжу, 110, и мы тут. Сейчас потом чирик-чирик На камеру потом Мама придет штрафы Мама, все-таки платят да. Вот она, Арочка В общем, ну ты увидел, что хотел увидеть Чё? Что искал Тебя показать, что ты едешь за ролем по Крымскому мосту Она -пчанка. пчанка едет по Крымскому мосту, класс Хочу сказать, что спасибо Все идеально, мне все Здесь понравилось Дорога ровная, комфортная Вот, так что все супер Теперь ждем, когда сделают железнодорожные пути, и можно будет на поезде прокатиться. Чисто-просто прокатиться. Ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду. Класс будет. Вот. Ставим лайки, не забываем, подписываться в Инстаграм. И всем пока-пока. Как пока, хотим, можно? А, ну смотрите, смотрите, а то у меня вот опять копеечка меня обгоняет, я не хочу ей давать обгонять меня. Пойду сама на оклон. Вот. Посмотрите на Арочку. Вот. мне смотреть нельзя, так хоть вы ид ⁇ Это, Кстати, море очень красивое. Солнышко, выглянуло, и море стало таким бирюзовым, бирюзовым красивым. О, вот посмотри, как красиво. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите и все. Руками не трогайте. Да, руками не трогать, не выходить, не, не под... прыгать туда, не лазить. Изображение можно поцеловать. Спасибо Путину за мост Крымский, а то она это переправы качаться каждый раз не очень то комфортно. Да. Да, подороже будет? Кто про чё? Плат всегда по поводу дороже. А ну чё? Да Экономика потому. должна быть экономной. Нет, гляди, что сделают платную дорогу. Такое тоже может быть запросто. Будем платить бабосики потом за платную дорогу. Потому что это Таврида, да? Правильно? Да, трасса. Да, трасса Таврида. Она будет настолько идеальна, что... Ну как не заплатить там, Как не взять с русских? Денежку за то, что Путин сделал. Мы выключают, я болтаю болтаю. А что это вы едете со стороны Крыма? А что? Где были? Где были? Мы были, как к тебе. Ходили поднимать как к тебе с ним В общем, встречались с Баба Если кто не в курсе, посмотрите наш канал. Баба Любочку встречали, она нам там столько стихов наговорила, купили травку у нее, дяденьку встретили, который тоже лаванду эту горку продает. Баба Люба ждет. Баба Люба жгет, да. Она мне говорит, знаете, что я подошла. Ну давай, давай камеру, доставай. Все, садись сюда. Я же говорит, известно, в Ютюбе меня выложишь. Я тебя поняла, прежде чем куда-то ехать, «Я надо «Я подготовиться. «Я вот мы почитать. Э, да, почитать. Даже я послушайте. немножко почитала. Вот. Интереснее да, стало? И интереснее стало, да. Путешествовать круто, но не надолго. То есть камушки, да, и сразу глубоко. А я, так как я э, плавать не очень-то, да, трусиха, получается, я метр проплыву уже обратно. То есть мне там уже глубоко. Я хочу да. скорее в Анапу и, и быстрее. И мы были, ветра были, поэтому волны сильные. Да, были очень сильные волны. Поэтому я хочу скорее в Анапу, по песочку побегать. Мне надо как ребеночку все, что было по колено. Так что вот так, да, спешу прям. Да. Теперь например, в Украину не пустят. он уже ребят берег уже приезжает вообще мост проезжаешь очень быстро дал да вот говорят 20 километров а как будто вот совсем но от силы 10 не больше чувствуется скорость а С какой скоростью едешь соточка соточку соточка нарушаешь даже нет 190 110 можно аллен как ты бель тебе понравился да все хочешь заповедник очень, очень крутое место заповедник да горы там получается после извержения вулкана остались очень мощные красивые горы mm -hmm. всяких диковинных форм так вот. что обязательно если вы думаете поехать в крым ну попробуйте сначала начать как теперь а потом дальше на следующий год еще куда-нибудь в Ялту но в Ялту я думаю там намного дороже да. будет. Почему? Только в следующий год, можно в тот же год... Ой, не, не у Под... всех есть возможность кататься на машине, просто приезжать отдыхать. Ну да. вот год него... вот. Ну все... все Ребят... Коснулись землины. Да здравствует... Краснодарский край. Краснодарский край. Краснодарский край. А вон пост с другой стороны. Ну все. Всем пока. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.